Застал косу, сейчас буду готовить ее к работе. Сегодня начну уже косить, расскажу как я это делаю. Участок у меня большой, поэтому бензокоса у меня мощная, стил 130. Как-то я прочитал в интернете, один парень писал, если вы хотите, чтобы трава поимела вас, то вы купите слабенькую косу. Если хотите, чтобы вас трава не доставала, вам нужна соответствующая мощная коса. Поэтому к выбору косы необходимо относиться со всей ответственностью. И сначала очень хорошо подумать и рассчитать. А то некоторые покупают электрическую, электрический триммер и вот шрыкаются. Но эти машины вообще предназначены только для того, чтобы подровнять травку вдоль тротуарчиков и не более того. С большим объемом работ он в принципе не справится. Да и извините, какие необходимо кабели прокладывать, чтобы куда-то вот отнести, чуть подальше отойти. Вот вокруг клумбы, вокруг грядки косить, не более того. Для работы двухтактного двигателя в бензин необходимо добавлять обязательно масло. Если вы этого не сделаете, то считайте, что через пять минут ваша бензокоса выйдет из строя. И вам придется покупать новую. Слышь, сосед уже завел свою косу и активно косит. Канистра полная. Опа. Вот Это немецкое качество. У меня уже около 7 лет. Даже после длительного, после длительной безработицы она меня не подводила и заводилась всегда хорошо. Одежду надо одевать встанут, потому что если даже пухает, а, то если она влажная, то, -то вообще какая убивает сразу, и потом, от Yeah, я выгляжу после двух часов работы конечно высказила еще не все это наверное только треть Ой, еще завтра сегодня тихое утро поют птицы после прохладной ночи в воздухе висит божественный аромат свежескошенной травы и ты осознаешь что жизнь в мегаполисе не самая лучшая история нашей жизни.